Одноклубники, всех приветствую. На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» шириной гусеницы 500 мм, длиной базы стандарт полтора метра. В базу сразу у нас входит усиленная импортная цепь. Здесь по желанию нашего одноклубника была установлена тяговая звездочка на 32 зуба. Подвеска представлена катковая, мягкая, независимая. Двигатель здесь установлен «Зонгшен» 13 лошадиных сил. А фара в комплекте на 36 Вт, это стандарт. И дополнительно были заказаны ручки с подогревом и также органы управления. Это глушение двигателя, включение-выключение ручек и фара. А данный букс уезжает в город Елуторовск Тюменской области. С буксом были заказаны двое саней, полтора метровые, подшитые. А мы будем ждать видео отзыв нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр. Пока.